Знак своей признательности, любви к вашей программе, к вам лично, Алла, разрешите небольшое стихотворение. Я посвященная женщине, конечно, но прежде всего это вам. Будь всегда веселой, а иногда беспечной. Отложи свои домашние дела. чтобы невольно думал, каждый встречный. Ах, какая женщина прошла про макияж. Не забывай, конечно, даже если ты идешь домой, чтобы невольно думал каждый встречный. Ах, какая дама, боже мой. И еще один совет извечный всегда улыбочку носи, чтобы невольно думал каждый встречный. Ах, какая баба, чёрт возьми! Алла, ваша улыбка меня всегда вот, честно слово, поражала, потому что это э, дар Божий. Когда женщина улыбается, мужчина безоружен. Да, ваша харизма, ваша улыбка, ваш талант действительно продвигает эту программу, на которой вы уже пять лет э, по-моему, там очередь к вам огромная. Вам спасибо. Счастья, здоровья, удачи, любви и процветания. Ну и как в день рождения без подарков? Хочу вам подарить свой труд, авторский труд. Чай Волкова на семи травах, целебных травах. Пейте на здоровье. Спасибо большое. Буду обязательно пить.